Доброго времени суток, мои дорогие друзья! Меня зовут Дэн, я таксулюзгеймс, и мы продолжаем с вами играть во фрейнбол. Короче, нас сбросила с лестницы, и я по так понимаю, мы можем опять туда подняться. О, мы выбрались, только уже мы... где? Так, давай-ка под таблетками мы это все дело посмотрим. Нормально у тебя рот открыт. Так, ладно, там что-то стрим... Ебать! Ты что, прикалываешься? Ты не можешь винить тех, кто невежественен. Мой жизненный путь отрицали. А... Тна... Втна... Что а... там написано? Дрофти. Итворд. Итворд. Итворд. Может что-то другое там должно быть написано Блять, без башков Блять, там слишком тепло? А А так что будет написано? Бедные девочки, капец что происходит Так, это заперто, а так Блять, меня вот до дрожжи вот эти вот Отвела новенького наверх. Нет, я его не видела. Ключ от подвала тоже нет. А в кабинете доктора раньше он держал ключ там. Успокойтесь, ключа здесь нет. Конечно, я дам знать, если он найдется. Вы должны успокоиться. А мы были с той стороны. Да, я принесу вам его и найду, хорошо? Пока. Боже мой, я не могу в это поверить. А я думаешь, могу? Не с медсестра Надеюсь вы скоро захотите в туалет Надо как-то ее отвлечь А, только так Ну вот, как говорится, медсестры нету Блять, там ребенок Пиздец В конце лабиринта Я не могу вспомнить номер дети Грейс я точно удивлю ее, когда вернусь домой. В держателе ключей нет ключей, чтобы держать. Я больше не хочу здесь находиться. Это не сработает. А, вот оно что. Давай-ка спрячемся теперь. Нужно отнести его назад. Давай, давай, давай. Старый кофе, книги, любовные письма, папок и книг Но нам это не нужно. где четырехзначный код? Да, чего-то точно не хватает. О, это это вредная пизда Ивановна. Где же код может быть бэйби шейкин это когда безумно родители трясут своих моды младенцев сука дебилы а вот тут есть код 1725 25. 1725 2517 так, стоп, подожди, -ка. Изучить. 25 июля равно 31. А там, наверное, что? 19 или 14? В панели безопасности в приемной. Этот код очень важен. А если так... А, я, окажись, понял 17 декабря Это какой месяц? 12, да? 17 плюс 12 17 плюс 12 29 А тут июль Там написано 31 Давай попробуем 29, 31 29, 31 29, 32 все правильно. Пошли, пошли, пошли, пошли. Так, мы на улице. Тут нет ничего. Пошел ты нахер! Я думаю, да, я смогу просто уйти. Чего? Это типа Мистер Полночь? Пошли, вставай, милая Френ! Давай, давай, давай, давай, давай! Так, мы спрятались, а он <связывается> жив? А, это галлюцинация была! Сука, о, прикольно. Тихо-тихо-тихо, давай, родная, быстрей. За котиком, за котиком. Бля, он куда-то убегает там. О! А! Блять, в смысле, нахуй? То есть так не получится, да? Я думал, просто за котиком надо идти. Значит, надо ждать, пока это чучело пройдет. Постоять здесь. Давай-ка постоим. Оно может пройдет дальше туда? Не, нифига А, тогда вот так Вот так Так, меня разделили с моим котом Охрена! хрена? Так, а мне надо наверх Правильно? Вот сюда Я не знаю, куда я иду Просто иду Потому что могу Так, там... Слава можно будет пройти В конце лабиринта. Там озеро. Ага, херш, значит, только там могу пройти. Жесть. Ага, а тут этот чертополох куда он пойдет отлично отлично стой френ пока все неплохо я вообще даже не думаю надо нам сюда идти или не надо Вон выход. Да! В конце лабиринта ты их найдешь. Кого их? Там вон призраки какие-то. Злобных тварей ночи, мимо них не пройдешь. Смеясь за тобой, они будут гнаться. Но все же тебе их не стоит бояться. Ведь кот полный гаек и болтов. Путь указать тебе готов. Поэт. Фотографию потеряли. Беги, Френ! Френ! А, еще глава вторая? Боже мой, еще бы чуть-чуть и... И да. А где я? А где я? А, я там. Только бы охранники не нашли трубу. Какое вот это? ту ту что это за место? Надеюсь, я скоро найду мистера полночь. Ах, красивый инструмент. Вспомнила кое-что смешное. Посмотрела на оторванного медведя, вспомнила кое-что смешное. Таблетки? Вау. Красотка, ты кто такая? Дорогой, у тебя нет лапы? Опа, хорошо. Похоже на дверь. Отлично, что-то я нашел Я не буду спать, пока не найду своего котика Как скажешь А, тут пока просто проходим Серьезно, это... Свиноносец? Бронесвин Бронесвин, блять Большой муравей Кто там? Блять, кто там? Серьезно? Вы настоящий? Всегда спрашиваешь одно и то же, всегда. О чем вы? Конечно, настоящий. Откуда ты взялась? Я сбежала из психбольницы, но прошу не говорить никому. Не скажу, не бойся. Блять, вот огромный муравей с посохом. Мой кот здесь. Я должна найти его. Кот говоришь? Черный кот. Ты с большими желтыми глазами, мистер Полночь. Понятно, мне жаль, девочка. Вы его не видели? Видимо, кота съели. Проживали и проглотили. В смысле, съели. Черный кот, который пробегал здесь в спешке. Я полмал его и отдал своему мужу косвину. Ты чё, блядь? Время черники прошло, и мы все съели. Прекратите, мистер Полночь, единственный, кто у меня остался. Вы шутите? Девочка, не плачь, если хочешь, я могу тебе спеть. Вы убийца. Знаю, я последний выживший. Позволь мне помочь тебе. Как ты можешь мне помочь? Знаешь, пищи не перевариваются так быстро. Возможно, все еще, еще бы, в вызвать работу. Убей жука свина. Он мой единственный друг, но мне нужно мясо. Бля, без проблем. Как убить жука свина? Надо теперь думать, как убить свинью. Топор. Отлично. Ну-ка. Закинулись и... Опа. Что-то интересно. Опа, пробежал. Колодец надо открыть его и посмотреть, что внутри. Я предлагаю взять топор. Острый топор, который можно ломать вещи. Опасный. Сооруди вход. а, -а, -а. А так здесь никого нету. Ну, жуко-свин, тебе пизда. Ну куда ты собрался? А как мне его убить? Подожди. Соруди вход. Ага. А если изучить дверь. Ладно. Что ты за птица? Опа, смотри, как ключ. Проклятое любопытство. Что-нибудь? Мне нравится любопытствовать, иначе как узнать что-то новое. В любом случае, почему вы не дадите мне ключ? Что такое? Что вечный вопрос. А, это верный вопрос, но почему бы не быть молим? Но почему был бы моли... более уместным? Мне нужен ключ. Этот ключ не наш, и уж точно не твой. Отдайте его. Я хочу знать, какую дверь можно открыть. Нам все равно мы тебя не знаем. Я Френ Рада знакомству, интересно, расскажи еще У меня был кот Есть кот, был кот, он пропал Я должна его найти, правда? Да, правда Хорошо, дайте мне ключ Человек Френ, мы прибыли с Ювык как, как всегда летели Одному из нас стало любопытно этот ключ Мы все здесь застряли Мы не можем освободиться из своих длинных волос Могу помочь Я могу вам помочь? Мы часто стреляем в деревьях, но у нас есть то, что нам поможет. Красивый гребень, чтобы расчесывать наши волосы. Отдайте мне его. И я все исправлю. Есть проблема. Гадкий вор забрал гребень. Теперь мы застряли тут навсегда. Если найдешь ворой гребень, ты получишь ключ, хорошо? Как он выглядит? Этот гадкий самовлюбленный крыс, он забрал наш гребень. Мы не смогли ничего сделать, и он убежал. Пожалуйста, найди его, освободи нас. Я найду его. Надеюсь он ушел не совсем далеко, я его найду Мы будем здесь ждать Хорошо Опа, я на нее нажал, она ушла А можно что-то порубить? Написано дженс, не понятия имею почему Интересно ищут ли они меня? Не знаю кого они там ищут Ух ты, очень редкие листья Какие листья? Брен Надо открыть и посмотреть его Но, ну, блять, я ничего не понимаю пока что Привет, дерево Почему топор не работает на дереве? Ботиночек Очень странно, ладно Может, топором его уебать? Вход, это куда вы входите? Ну, логично. Так что я должен войти в это. В это. Оля-ля. Дверь дверь куда? Но сейчас что-то подожди-ка, я не тупой, но что-то я ни хера не понимаю. отрицательно как мне его поймать Бля, нихера непонятно, это какая-то бредятина просто полнейшая. И что мне делать? Полночи здесь нету. Играть с ним, но не на нем. У нее была собака. Пиздец Нет, еще не нашла Ну что теперь? Не так ли? Ну да, я ищу кота Почему не могут топором открыть колодец серьезно ебать так ага надо будет сделать дверь дожди убирай таблетки где брони с саны. А если я сейчас его пощекочу перышком? Щекочу, щекочу. Велика угроза. Проснулся. И что мне делать? Чернику Тут нет ягод Они живут в моем доме, у них есть черника Мой дом в том направлении, будь осторожна Спасибо Ебать Вот ты меня затянула Крошечные грибы Это мухоморы подожди-ка У меня есть ход ничего страшного забирай с собой лей кисть какой-то домик Мне нужна черника. Топором? А как не забрать ее? Так, надо подумать, значит. Мясо. В тазу вода. Ну давай таблеток выпьем. Ага. А это, наверное, то, что здесь происходит на самом деле, да? Еще возьмем мясо Два шишки дадим мясо Ничего не понимаю Королева мяса А я понял Я понял Погнали Куда мне мясо положить? Куда мясо положить, чтобы они отошли Во Ага Так, сейчас изучим Потом слишком стрёмно Дезинсектор Джон Ломет Дезинсектор, бедный монстр Этот жук выглядит безумным А это что? Крысловку нужно будет в сторонку? Ага Ага, сейчас для каждого надо, да? Ловушку сделать Опять этот призрак Черника Хуяк Блять, это крыса обычная Ты не мой кот Мы спасли меня от страданий Я рада за тебя, но я надеялся найти кое-кого другого Полагаю, вы зачарован Кого вы ищете? Мой кот Мистера Полночь. Я не очень люблю котов. Черный с волшими желтыми глазами пытался поймать меня. Правда? Ты сейчас подаешь в беду, но может быть это был мой кот. Если так, тогда он в беде. Что случилось? Я могу показать, следуйте за мной. Здесь недалеко. Вот на место. Кто-то забрал его, мисс Они просто исчезли. Спасибо большое. Я должен найти способ вернуть его Я буду поблизости Прости, это да ты украл гребень для волос? Блестящий красивый Можно мне его? Пожалуйста Хорошо, но сначала вы Причешите мою шерстку Да, без проблем Ой, какие недовольные Спасибо, милая, вы очень добры Так, у нас есть гребень, отправляемся, пожалуй Э -э -э да, в лес туда-обратно Жалко свина А, стоп Гребень использовать на них Вот ваш прекрасный гребень, господа Тоже счастливые ты сделала это. А, это мотыльки. Надеемся, ключ откроет нужную тебе дверь. Теперь мы полетим на юг. Потрясно. Прощайте, господа. Приятного путешествия. Ага. Объединить. Ручка объединить с клеем. Клей объединить с дверью двери объединить с ключом А, нет, стоп, ладно, подожди Отправляемся сюда, отправляемся сюда А почему он мертвый? Крыс, кто сделал это с тобой? Использовать здесь Использовать Использовать Погнали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 Глава 2, частей, личности. Все. Огромное спасибо еще раз и всем.